Банде Гурупада дамдам, Бхактабинда саманитам. Сри Чайтанна Банде ванча калпатору в скипасинне безваж, атитаананг пабуни Shnavakti Padevi Satavatam Narayonanamaskita Narunchaywanu Rottam, Deving Saraswati Vesam Tatoja Yomudira, Sankirtanekishno Katu Padesh, Gauri Yapatrasha Prasaneja Sadanu Бхакти прамодакша жагударун дейям сада парибабак нам авиштудохам титааспадам сивавиринчанутам сараньям бхита тиам понотвал банде биспуре живет, и мы видим его душу в дарсе. Поронан, урагро, сусагро, саремурти, сарадикам и када кивам крош. Шри Кришна Чайтанна Сиад-дейта-galadhar-сивасадихи гаура бхакта Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Рам, Рам, Аджанулами табху жавканокабодату сангхирта ней кабитаро хамала ятакшо вишам баруди жа баруд Кришна Кришна Харе Харе Харе Раму Харе Раму Раму Харе Харе Намамиганге таба па дупанка jam Сурасурайрвандитов диббарупам Буктин чамуктин чадада синитам, Бхаванурупен саданаранам, Ганга таранграмания жатакалапам, Гоури нирантара вагам, Нараяно прияманунгмадапуарам. Брахнаси пурапти ваджаби санатам ваги саджшва дане лакшмииржа сча вакшти ясьясти де Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Харе. Харе Ри Ниргуно Шакшат हरीरही निर्गुनों शक्षक पुरुषों प्रकृति परा शासार्वद्रिक उपदर्शता तंगभजनों निर्गुनों भवेत गौड़ियागोष्ठी पति सिसिल भक्ति शिद्धांतों सरस्वती के स्मिता का पुन्हार Годи сказал, что все хотят служить материальному, никто не хочет трансцендентному. Никто не может понять, что такое адхоксаджи вас. снова что мы должны служить абсолютно. Мы не должны служить. Майя, материальная. Like Глупцы. We should not serve майя. Что тут это иллюзия. Like in the desert. Like in, the in the desert, desert you can Когда нас жажда, то мы можем найти воду. Вот reaching, животное oh, бежит. За этой водой смотрит вода чуть дальше, дальше, и так она бежит, бежит, и воды все нету. И выясняется, что это мялость люди а не вода. И в итоге такой живот умирает от мучительной смерти, от И также люди, наши Гуру Варгархи Шилла такого. они снова и снова, всю жизнь они пытаются дать нам понять, что такое Акшаджа и Атхокшаджа, то, что материальное и трансцендентное. Акшаджа – то, что вы можете почувствовать вашим умом, разумом и органами чувств. Это называется Акшаджа. Акшаджа – значит то, что сейчас есть, а завтра уже нет. Может, это какое-то время находится, может. 100 лет, может, 500, может, тысячи, но оно все не вечно. Это все зовется Акшаджа Васту, а за это нечто, что обычные люди не могут понять. Только те, кто обрели милость чистого Гуру вешнав, только они могут понять и осознать, что такое Атхокшаджа Васту. Вездесущий, Верховный Господь, мы можем, можем говорить о Нем, но почувствовать, кто может. Мы не можем почувствовать это, и в этом главная проблема. Поскольку сознание может обрести, прийти к нам только по милости Гуру Ващнал, если мы искренне, это не столь важно, откуда мы приехали, где родились, и вообще... Важно, что тот, кто совершает баджан, ему нужно уделять больше внимания не физической старости, а уровня продвижения на пути баджана, а не какому-то большинству или тому, кто старше всех. Но, и вот что-то что тот, кто совершает баджан если кто-то носит одежду саньяси, но не имеет никакого осознания близкого к этому уровню, то такой человек, он обманщик. Таким образом, И вот я пришел к тому, что в начале всего Сила Джива Госнаяпа объясняет в сандарбах.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 что же значит? Ограниченность наших органов чувств, они все ограничены. И с этими ограниченными органами чувств мы хотим узнать абсолютно, что сложно само по себе, невозможно. логика, она не может пути, стоять на пути к абсолютной истине, но люди совершают большую ошибку. Думаю, что они могут понять. То есть это не так просто понять. По милости, Гурулага, если я пытаюсь объяснить, то же не факт, что вы поймете. Если я буду пытаться объяснить вам что-то практическое, прикладной физики. Поймете ли вы, для начала нужно изучать какие-то предваряющие вещи говорю, или какой то нет, паркетой, прикладной химии. Тоже. Чтобы что-то понять, нужно, чтобы был, было какое-то предваряющее знание а на пути духовности. Это Шаранагати, самопредание. Если есть Шаранагати, Шаранагати значит, ваша вера в то, что Гуру Вашна. И Бхагавана не спасут вас. Они, у нас должна быть такая крепкая непоколебимая вера, и она даст нам возможность продвигаться вперед по пути к абсолютной истине, с вами собственными попытками. Мы не можем достичь успеха, И вот живого с вами подпишет. Джену значит, как кем все материальные знания, материальные органы чувств, и в Упанишаде говорится, с всеми нашими органами чувств, наши воспринимающими органами чувств, разумом, интеллектом мы можем пытаться понять абсолютно, ну, Но это не так просто. Это невозможно, как Брама пытался всеми своими способностями, разумом, интеллектом постить. Ихонного Господа, разочаровался и был откинут назад, и тогда он написал такую молитву. Никогда не... Кунти Деви говорит, что у не может быть побежден никем. И Кунти говорит то же самое только только те, кто Акинчаны, Нишкинчаны вечного. Ты можешь быть постигнут ими, ты можешь быть побежден по ими, хотя мы знаем, что твое имя отсед, никогда не побежден никем. Но такого условия. И, И вот живу со потом дают такое определение. Что <гой> что, если вы будете применять свои свой что исследователя, если вы немного знаете бенгальский язык, исследование на санскрите, на санскрите, на санскрите, на санскрите, на на санскрите, на санскрите, на санскрите, на санскрите, на I mean, разделить соответственно санскритской грамматикой the coming, то значение такое происходит гопа луса шона и санскрите если разделить это слово то поймем более глубинный смысл. Санскрит очень научный язык, очень возвышенный. И вот гобишона мин гопу югто эшона. Получится Го-юкта-эшана. что это значит? Го-мин. Здесь Го Го все наши органы чувств. Го-юкта-эшана. значит Поиск, Наши попытки к обретению знаний мы пытаемся что research, знать, исследования и все остальное. И so вот ученые so just, this, занимаются это не тот, кого можно исследовать. если кто-то, как ищут какое-то исследование на тему Бхагавана, то Никто не может исследовать Бхагавана. Что толк от этого? Это полностью неправильное концепция. Мы пытаемся применять свой орган осознан в мозг. Мы пытаемся снова и снова познать причину о том, что мы исследуем. И таким образом ученые, которые занимаются исследованиями, они думают, что, почему бы случилось это, почему-то выясняют причину и следствие случившегося, и они, применяя свою интуицию и все остальное, они постепенно приходят к началу, пытаются найти начало, по крайней мере, но они не понимают, что причина всех причин, бесконечных причин это Кришна, они не понимают, они могут проводить какое-то исследование, что-то обнаружить но это не для них понять, что Ишвара, Парамады, Сахчиданам, Викраха, ну, практически никто не понимает то, что говорит о Ташлаке. Если вы возвращаетесь к всем причин. Его имя Говинда. Он — изначальная причина всех причин, и поэтому в тот день я говорил. Адвайгян татту мы должны осознать. Если мы осознаем Адвайгян то тогда никто не сможет обмануть вас. Мaybe somebody can Может put some lucrative offer in front of but if you are никто не сможет одурачить вас, это невозможно. И поэтому вы должны осознать и сейчас в начале всего сегодня очень обширная тема Прагу, At the same time, И в то же время, сегодня день, снан большинство людей, у них нет понимания о том, что такое снан они думают, Yoganet что это жаганат, я понял, что это они думают, что если я поеду в джагнатху и смогу увидеть, что джагнатха настолько глупая Hello. идея у них. Те, кто глупцы, хотят везде успеть. But Но know, can, I can I can grip, они не знают, если они обретут получить гуру кипа, я смогу увидеть джагнатху с духовным видением. Но пишет, на... <свякью> Все различные виды паломничества, все, о чем вы <свякью> можете думать или не <свякью> можете, можете, <свякью> не можете <свякью> все они, <свякью> они, <свякью> они находятся... У стоп, года если у вас есть вера, то вы осознаете это. Если нет, вера то, что делать? Материальная концепция не позволит нам продвигаться дальше. И поэтому мы не можем прогрессировать на пути Баджина, поскольку постоянно пытаемся применить свое образование, материальный ум, деньги как-то но. И таким образом не достигаем успеха, и то, что я хотел объяснить сначала, то, что джаганат, Снандьетра джаганатха, она очень глубокое значение имеет. И вот суть в том, что джаганат, он вечно виграха, Нилачалдама вечно присутствует, даже если Махапарлая, но все же Нилачалдам, не невозможно уничтожить по дам, невозможно уничтожить Нилачалдам, Вриндамандам, Мы не можем это уничтожить. Неуничтожимо даже во время полного разрушения Павашотамдамдам, она возвращается в свою духовную обитель, в Баладефа тоже вечный. Не думайте, что это что-то неполное не так. показать, как это называется Джайшта. Божество, в Шат... он увиделся вместе с Джайшта. Ваша Джайш, Джайшка мат, вот это Джайшта понима, Джаганаткился, вот они как. Мы должны узнать детали. И вот суть в том, мы знаем, что Джаганаткини Ламадов, они не отличны. Ниламадов и Джаганатх они не отличны. На Биагу Маханади Большой холм И там на, на этом холме Трансцендентная Виграха Ниламадов явился Никто не мог осознать Как это возможно Что Бхагаван явился здесь Никто не знал И в начале всего Информация Вишавасу какой-то этот э, местный житель Шабара с низкой касты, узнал об этом, он обнаружил, что в лесу, что это, что такое, что случилось. И вот он обнаружил этого Вишавасу и там. Это весь раз он просто по начал поклоняться, он никому не сообщал, ни, ни, ни, он не ломат но как, как это можно скрыть? Поскольку если человек хочет скрыть себя, как это возможно? Сила Павхупат, он хотел вроде скрыть себя, но это было невозможно. Поскольку вашнаф, он самосияющий, автоматически, если кто-то хочет скрыть вашнава, то это сложно. Вашнава не самосияющий, Бхагаван проявит их. Кто знал о Мадхавинда Пурипаде? Могли бы мы знать о Мадамиде Пурепаде? Нет, это более Бхагавана случилось тех, кто не стремится к пратисте, и для них сам Бхагаван явился в форме Нитянанда, чтобы дать пратиста, поскольку их она позитивна Нитянанда Баларан. Они организовали их пратиста, поскольку их пратиста позитивна Нитянанда Гуру. You can try your best. Мы можем попытаться. Кто-то пытается уничтожить <реклама> литературу Вайшнава, <вычинов>, пытается <реклама> все, <реклама> все, все скрывать, говорят, But что cannot... только они Вайшнавы, но что толку от таких деятельности. <coughs> Гурупад Падма говорил, пускай они делают что, что хотят пытайтесь понять, осознать, если Ваш баджан совершенно нету, люди не придут к Вам, не вам нужно куда-то спешить, куда-то ездить, приглашать кого-то, это автоматический фактор. Когда кто-то спросил Гуру можно ли ему поехать на проповедь, и Гуру сказал, что совершайте кто может совершать проповедь. Проповедь она совершается возвышенными вещновами, которые могут дать милость людям. А что такое проповедь? Проповедь это не обман людей. Проповедь это распространение величайшей милости. И то чувство, которое у нас есть все в нашем сердце по милости Гурваги и распространение этого великого чувства, и живется проповедь. А просто говорить какие-то лекции, пропаганду какую-то совершать – это не проповедь. Если вы не сможете вложить сознание, трансцендентное сознание в сердце обусловлено душу, что, что то что толку от такой пропаганды? Если вы встретитесь с чистым врачом, посмотрите на него, вы почувствуете какую-то реакцию в вашем сердце, это случится, да, естественно, если у вас нет никаких оскорблений из-за оскорблений, вы можете потерять ваше сознание, поэтому нужно всячески избегать оскорблений, лучше совершать меньше баджана, но не совершать никаких оскорблений, Оскорбления они и вас. С, с пути Баджана вы будете постепенно терять сознание, станете материалистом. А если ваше сознание увеличивается, в тот день я говорил, и вот сейчас я могу вернуться к тому, что Ниламадов Бхагаван Багаван явился, и нечто странное случилось на берегу Маханади. И вот все эти... Ша ша эти шабари, они начали служить ему. Как они начали служить, неизвестно. Это Случилось все по воле Бхагавана. Кто может сказать, Бхагаван хотел принять служение от них, кто мы, чтобы препятствовать этому? Из слотосных стоп Неламадова непрерывно Гангатика. никто не знал. Никакие ученые, философы до сегодняшнего дня не понимают, откуда эта вода появилась фикрахатом, и автоматически капля за каплей, вода окапает. И царь Ариса. Не Индрадимна а другой какой-то знаменитый царь. Он хотел проверить, откуда эта вода. When water coming, и вот, там, есть одна, знаете, овальная одна, не камень, просто пещера, вода и но эта вода, если она будет Вот там and эта вода стекала какой-то и колодец, и емкость какая-то, и еще интересно было, вода как стекала, она как бы постоянно стекала, но эта емкость не переполнялась. Mm. Еще царь хоть намочил ткань какую-то, пытался высушить, ее, но она не сохла, звезде за, за не высохла. И вот царь был в недомении. И когда Индра Дюна Махарадж захотел встретиться с Нила Мадавы, это до, до другого было еще гораздо раньше, чем вот эту историю сейчас рассказывал. Там другой царь был. И вот я возвращаюсь к царю Индра Дюмне, и вот царь Индра Дюмна хотел встретиться с Ниламадовой, но никто не знал, не Нилмадзю, хотел говорить ему, где он, он находится. Without, without Nilmada, и вот Нилмадзю. этот Индра Дюмна был очень опечален, что и захотел оставить тело из-за того, что не может получить даршан Ниламадова из Жаганад явился к нему во сне и сказал, что я Джаганатх, не отличен от Ламадавы. Ты можешь пойти в чакра в район в и там, иди туда с утра, и ты обнаружишь три больших бревна Дарва Брахмана, их прибьет волнами к берегу. И царь пошел туда действительно. Все случилось в соответствии с предсказаниями действительно. Они приплыли по воле Джаганатха, и вот он организовали множество грузчиков, насильщиков, слонов. Но никто не смог сдвинуть эти бревна с места. И царь опять начал поститься, оставил еду, воду, постился. Джаганат сказал, что сначала построил золотую колесницу. И на этой золотой колеснице и Пазай Вишавасу, Видяпати, это долгая история. В общем, их нужно было позвать. Видяпати он браман очень чистый брахман, преданный Бхагавану. Он обнаружил этого мадава очень так скрыто никто не знал, где он. Это тоже долгая история. И Видяпати он был очень разумен и помощью Хитрости по воле Джаганатха он женился на дочери Вишевасу. Вишевасу был с низкой касты, у него дочь была. И вот он женился на ней, а дочь помогла ей выяснить, кому поклоняется ее отец. сказал, что отец каждый день ходит туда, вот, а дочь сама не знает. Я могу попросить своего отца, чтобы он завязал тебе глаза и отвел, не лома Тут сказал, что все закрытыми глазами как дорогу знаю. А дочь сказала: я дам тебе семян горчицы. Отцу не говори, просто кидай их по дороге." From your bag you go on Then и вот эти семена горчицы порастут вскоре, и будет видна way. дорога. И вот Джоганна сказал царю Индрадюмне, «Позови бишавасу, от которого я получил служение там и в виде они оба могут взять, type, взять side, этого дару и you know, you know, перенести. И вот царь был необычайно рад, он всех этих видипатий и другого преданного он позвал, они взяли и поместили это на да, Давабамана, бревна на колесницу и отвезли. Еще есть история, история про... Джаганат настолько прекрасен, что если вы поймете его славу, то вы не сможете его никогда оставить. Он великолепен, как появилось божество Джаганат, как оно явилось. И вот царь эти два бревна привез в храм, позвал этих плотников, скульпторов, те, кто могли сделать. Божество Джаганатха позвал самых лучших плотников, но они the... не смогли прикоснуться к... Like к ним, поскольку, they когда прикасались, them. они чувствовали удар элект... электричеством, make... током, и Finally, никто не мог ничего сделать. И в итоге один старый человек пришел и сказал, «Меня зовут Махарана». Он был никто не знал, сказал, я могу сделать этих божеств. как Сколько тебе надо времени? 21 день. Но условие он поставил, что я закрою комнату, день и ночь буду находиться внутри, никто не должен заходить, открывать двери. И царь согласился, хорошо, закроем, закроешься, и никто не будет мешать, и вот через 14 дней. Вот прошло две недели, царь хотел узнать, что там происходит. Как дела идут? Он осторожно с, по, по, по Прислонился к двери ухам. звука никакого не было. Это странным показалось, может быть, это старый человек помер в процессе. Что же делать? царь сказал, опасно. Ни звука никакого, по крайней мере, что-то делает. Звук какой-то должен быть, а если тишина, значит, помер. И вот он проконсультировался со своей женой. Жену Гундича звали. И Гундича Мандир построен в честь, назвал в честь его жены. И жена посоветовала открыть, посмотреть, может, он помер там. И в итоге открыли дверь и обнаружили, обнаружили, что его там нет. Он пропал. А то, что он делал, было не закончено, джаганат был без рук, без ног, только вот лицо успел сделать, и царь начал плакать, что делать, я совершил оскорбление, поскольку сказали три недели не трогать, не открывать двери, а я не выдержал. На вторую неделю он открыл дверь, и вот он начал поститься, спать на куша, Кушасане, на траве Куша. И вот уже собрался оставлять тело, спастясь, и Джаган отхивился к нему во сне, сказал, не беспокойся, это мое желание, чтобы ты открыл дверь. Он Джаганат он полон. Это моя, я вечно присутствую в этой форме. Мои круглые глаза, и так как это есть, оно так и есть, не думай. Хотя ты не видишь но руки и ног, но трансцендентные руки и ноги они есть. И поэтому Шила Пабхупад сказал, Джаганат Он скрыл свои руки и ноги, чтобы одурачить нас что джаганатха нет, руки ног, что он может дать нам. И люди думают, что лучше поклоняться Шанкару, долги, что это более практично. Поэтому я начал с этой слоги, с начала, Бхагаван сказал, у меня есть трансцендентные руки и ноги. И поэтому не беспокойтесь, что внешнематериальных нет. Они у меня есть, но они трансцендентные. И это моя вечная и вечная форма. Я в Нилачале присутствую в такой форме. Если вернуться во двор Акалилу, сейчас я кратко расскажу. И там однажды Рахини у ворот. говорила о... Раджалила рассказала, и Кришна Баларан пришли и хотели зайти. Кришне не позволили зайти. И вот внутри Рахини Ма сказала, и Джагна Баладал Субхадра, они слушали. Враджа Лили и Рахиня рассказывали настолько прекрасно, как Шилла Бактинута когда в чем особенность когда Шилла Бактинута Току что-то описывает, мы видим картину этого. Он настолько прекрасным языком описывает, когда мы читаем его труды, то мы видим картину этого. Мы видим как такую картину, и это я хочу сказать, его вот трахиня объясняла. Рахиня объясняла практически опыт. И вот, и вот когда Джагнат Баладе слушали, это за, за дверью, их руки и ноги начали и плав плавиться буквально. Как там, как можем поверить? И в этом и, дел и вот и они стали такой формы, как сейчас в пури. И Махапрабху, когда он а не чал леву, однажды случалось так, что все его руки и ноги входили и в тело, и он был похож на черепаху, как, как черепаха она втягивается. Конечности такие махапрабу иногда принимал такую форму. Читание чьи-то, описывается это. И вот когда он, он попался в сети рыбака, то рыбак говорит, что это не, не, не Махапрабху, это какое-то привидение, Махапрабху по-другому выглядит. Я видел много раз. И вот все-таки пошел и увидел, что да, это Махапрабху попал в сети рыбаку. See going towards Kunarak. И, Kunarak и вот он, Махаппабу no плыл по, по, по, в, в океане If по течению в сторону Канарака, uh, и вот Гуранга Махаппабу это отличный Радхарани, so много no примеров no я могу дать. No даже с десять был в поле. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Или. Она, она, появляется, что это wanted, поскольку Кришна хотел с Рада он хотел вкусить этот прекрасный вкус раса. он so хотел насладиться этой расой. И так много said, примеров данные Агуна Трамдасам и, that is eternally present. и вот эти Джаганадхи Субадра, вечно присутствуют в форме такой you know, виграхи, и царь you know, был доволен, поскольку Джаганадхи явился and his и, his и сказал, что если он в такой форме, если ты хочешь сделать мне руки и ноги, на какие-то особые праздники ты можешь установить золотые руки и ноги, но будь уверен, что это моя вечная форма, и я имею трансцендентные руки и ноги. И, и вот и в Нила Махапрабху Ведан Таваке Махапрабху говорит с Сарабхами Батачарья вот такие, такую шлоку Апани Пада в ведах описывается эта шлока в шруте. Но потом, что говорится... А, то есть он спорил с этим с Сарабхами Батачарья. Тот первую часть шлоки прочел, а Махапрабху сказал, что еще и вторая есть. То есть, несмотря на то, что у Господа нет внешних глаз, но у него есть трансцендентные глаза, он все видит. есть уши, которые, трансцендентные уши, которым он все слышит. Джаганатх, он пребывает внутри нашего сердца и дает нам вдохновение совершать баджан. И вот здесь говорится, хотя внешне у него нет рук и ног, но есть трансцендентные руки и ноги, он передвигается куда ему надо и берет то, что надо, у кого надо. Хотя тоже нет внешних органов чувств, но он все чувствует, все видит, все слышит. И поэтому в Бхагавасамхити в этой шлоке говорится то, что Бхагаван имеет особенность. Like У <регу> Бхагавана есть особенность, но все его органы чувства не like, могут исполнять все обязанности других. Как руками он может смотреть, глазами есть и все остальное. То есть, в отличие от нас, его эти органы чувства, они взаимозаменяемы. Бхама Самхитти говорит, что он Верховный Господь, он Парабхама, Парад джаганат Кришна, Кавинда. Тот, чьи органы чувств могут действовать по-другому. могут исполнять действия других органов чувств. Мы хотим сравнить свой себя с ним. Но в этом наша главная проблема. И вот сейчас суть в том, что Виграха, сегодня, которая находится в Инрадиумна Раджа, Abhishek, you know, <laughs> Jagannath coming from main temple to the altar? Walter. In my whole life, you know, by the mercy of Gurudev, I was successful. Oh thousands of people in a queue. I am calling Gurudeva. How I can see? How I can meet with Jagannath impossible. Even ticket. Hundred rupees, hundred fifty, I have no money и вот однажды, по милости, Градова я увидел Дашан Джаганат из Я там стоял рядом, думал, как там попасть, посмотреть. Вот застрял там где-то в очереди. И в итоге, Охранник and... hey! oh, uh, uh, куда-то отвлекся, и я to... По... To altar, мимо I него проскользнул, to... подошел к алтарю, но ну, попросил прощения у охранника быстренько, the altar. The altar. Yeah, чтобы он не обижался и вот удалось oh, проскользнуть altar, прямо, altar, yeah? удалось oh, проскользнуть altar, прямо you know, к алтарю Джаганатхай. И вот там еще well, well, you know, какой-то как колодец, куда воду берут oh, внутри храма Джаганатха, И все различные святые места Гангая Мунасрасвати Кавери, все священные воды, они там пребывают, как это возможно. По воле Джаганатха, это произошло даже по где надо Баба Куда они хотели пойти, на паломничество, он там. Когда Нанда и Есуда, они собрались на паломничество в Нанда-Саругаре, на Гангун, то Кришна, он призвал всех в святые реки и в свою кунду. Махраш Махараш говорил Харикатхов в Баджикутире Санаты Гасая, в Читани Матхи, Куде, никого не допускает. И, и вот там был этот колодец, и вот в день перед Аппишей, кому не хотели почистить этот колодец, организовали золотую, это, золотую, золотую емкость для воды, поставили у алтаря, предложили Чандану. Дорогой, дорогой чандан, это сандаловая паста костуре. тоже очень дорогой, настоящий особенность. И вот это они все это организовали такую прекрасную ароматную воду с чанданом, и после этого они произнесли Пуруша Сукта Мантру, Павана Сукта Мантру. <кхе> и у ал... меня фотография осталась где-то с, тех... с тех времен. И, там... и, вот... <кхе> и вот этот алтарь я поставили на возвышение, чтобы всем видно было. И панды начали совершать омовение с Нандяту. Даже Шанкар, Бхагаван, Брама, Индра, они пришли в тонкой форме, чтобы созерцать это. И Индра, сам Индра пришел, чтобы принять просад на базаре И вот у одного панда Индра Махараджи взял этот Прасад. От джаганатха тот не, не понял, кто sitting, это пришел в прекрасной одежде. К... Его спросил, че, че чем, чем заплатить можешь. вот а, да, съел просад и начал уходить. Этот банда попросил денег. Ну, моей, да, денег не было. Ну, в общем, ничего дать было. И тот да, бежал за ним до сваргадвара. И потом до берега океана дошли, и этот панда... И вот он видит, что этот человек а может выглядит как царь, но а, х, он не, не касается земли, он заметил и тени у него нет удивился, что случилось. Давай денег, говорит, давай денег, и Индра пошел дальше. И вот Сваргадвара Индра повернулся к нему и сказал. Да могу дать, все, дать денег, все, что хочешь, дать но денег у меня нет. Денег нет, и как просад посмел брать. И сказал, благословить я могу все, что хочешь, дам дать, дать, денег <связь> нет. <см. связь> и вот благословил <связь> его и that is, that пропал. И поэтому это место зовется Два. И вот Каши Вишанат. Кто нет? Все полубоги в храме. Кого там только нет, и кого не было. Локанатх Махадев, Бубанешвар Махадев, Локанатх множество Махадевов там. И вот Локанатх каждый день после того, как храм закрывают, он приходит как этот ночной охранник. Весь, день, и весь, и весь год нельзя видеть, только раз в году можно видеть. Он там под листьями было, цветами. И вот Локонад каждый, каждый день приходит. Ночью Но мы настолько удачливы, мы, мы не можем lucky. понять, насколько же мы удачливы. Даже полубоги, have, kind of у них нет такой великой удачи. So no у них нет возможности совершать баджан. So, вот so, каждый день приходит. И сегодня тот день, по Нима, когда они совершают абхишек, и после еще расскажу об одном После много сиданты, но до всего успеть. И после этого Джагнат явился во сне и сказал царю, вы совершаете абхишек. Вы поливаете меня ghee этих... Ну, что поливаете водой, мёдом, 15 days you don't allow как, как сказать красные но такие нездоровые получились то что раз, раз, раздражаются этим поэтому 15 дней меня не трогайте и вот эти 15 дней джаганатха дршана нет и вот в соответствии с наставлением джаганатха эти 15 дней джаганатха болеет и эти Шабари Вишавасу, дочь видипача у Депате также была вторая жена, Бра Бра Брам браманская. И вот у дочери Вишавасу родились дети Они служат эти 15 дней и готовят для Джаганатха. Джаганатха позволил им а, другое поклонение. Те браманы, дети браманов в которой родились Черева второй жены на и при первой жены, точнее. Они, они поволят Джагнат, джагнат? почему этот Джагнат как, как, как, почему Джагнат захотел именно это, you почему? Рамачандра подружился с, с, с теми, с, кто живут в крематориях, помогают сжигать мертвые тела с, такой, с очень низкой касты. Они живут в крематориях, Раджа Харишчандра, он был. И вот этот Раджа Харишчандра, проходя Прогавку вишвамитра. Но сейчас он был на службу работал на такой работе по воле Муни. И <свят> Вот этот Харичандра пропал куда-то, потом когда он сжигал своего сына мертвого, то расплакался, и жена увидела и поняла, что это вот он. Тот, тот самый Харичандра. Нил Майанти тоже такая плачевная, грустная история. So what after that? What что случилось, the king speaking, so царь сказал, и вот теперь, в общем, по воле джаганат, он сказал царю, что 15 дней, чтобы, и, в общем, джаганат по своей воле явил лилу болезни, и в течение 15 дней ни с кем не встречался, не давался своего даршана, Завещал, чтобы ему вот эти шабади, дети Вишавасу от второй жены Шабари служили ему. И вот они готовили лекарство, всякие аэродические пачан называется. Если их пить в горячем виде, то простуда быстро проходит. И вот эти панды, они продают этот пачан после того, как предложили Джаганатху. И в то время, вот, вот, 15 дней прошло, и тем временем эти э, художники, и, а вот и там Читамлите, говорится, вот эти 15 дней, когда Махапрабу не мог видеть Джаганатху, он сходил с ума и поэтому отправился в Алалнадх, в Брамагире. И там Махапрабу, он совершал Лилу, принимал просадам, И Алалнадх, он основан один, одним Алваром с Южной Индии. Алвар, значит, такое, как сказать, должность какая-то такое, и вот Аллар, он э, обнаружил бакшо, храм эмэк. Ранганатха, и Махаправу посетил и тот храм, и перед you know, Нетродцев Нетродцев, значит, после 15, 15, дней, 15 дней, первый раз, когда Джаганат является свой даршан и идут увидеть джаганатка, получить даршан. Этот праздник называется Нитроцов. Буквально праздник для глаз. Вроде смешное название. Но что это значит? То, что мы, когда увидим джаганатка после столь долгой разлуки, это праздник для глаз. В Винугите говорится также. Когда мы видим джаганатка, или Мадана Махана Кришну, это праздник для наших глаз. Когда мы слышим для... о Джаганатхи это праздник для наших ушей, когда мы вдыхаем аромат Махапрасада Джаганатха, это праздник для наших для нашего носа. Мы Гурмахарадж был в восхищении, когда ел прасад Джаганатха, особенно сладкий дал. Он очень прекрасен. So, actually, happens... И вот, что случилось, Махапрабху в Читани-Читамрите говорится, что это праздник для глаз, для ушей. И когда мы видим Джаганатра, so, слышим о его славе. И вот Читани-Читамрите, то зовется на и Теория. Если вот эти панды когда не первый раз за 15 дней открывают ворота и все видят джаганатха и танцуют от радости, какая великая радость. Если мы поймем лила сочетание Махапрабу, тогда мы поймем. Нетроц, в день сочетания сичитане Махапрабу плакал и плакал. и слезы, подобно фонтану, лились из его глаз. Он давно не видел и Махапрабху. Видел Джаганатха как раз Алингана Винерку, как Кришна, обнимающий Радхарани. Он видел Джаганатха в такой форме. Те, кто чистые, преданные, не могут видеть Кришну с Радхарани. Но мы видим кого-то, не имеющего ни рук, ни ног. Что это? Вам, в Аманпуране говорится однажды в своей жизни, если мы видим Джаганатху на колеснице, то вам не нужно будет рождаться снова. Естественно. Мы должны видеть это явление с... благодаря милости Гуру Вайшнару. И вот такие слова горятся в это шасты. Тот, кто -то увидит Джаганатка на колеснице, ему не нужно рождаться заново. И в то время Джаганат принимает все. Если что-то предложите ему, то Джаганатка примет это. Джагнатк очень милостив, открыт для всех, и за время особой милости, и поэтому он принимает все. Можно предлагать любые фрукты, и кокосы, и прочие подношения, и человек, примет это. И таким образом... И вот сегодня День снан -дьятра. мы очень удачливы, и мы видим снан отсюда, как Харикатху. С помощью Харикатхи мы можем созерцать снан отсюда. И вот сейчас я хочу остановиться, поскольку много, на которые нужно обсудить. Сейчас я хочу рассказать о Мукунда Датте, следующее тему И вот Мукунда Дата, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. И вот Мукунда Дата, и его старший брат Васа Гош Эти два брата, они певцы. Они совершали киртан, поскольку в кави, Карнапур, в кави Карнапуре говори, говорится «Вриндаван в кришна в и «Смаду-Канта» и Сникдаканта, канта, из Сникда -Канта Арджун, эти два дерева обрели совершенство. Они пели на собрании на демократже. Кришна Баларам ходил и на это собрание он царь. И приходили каждый день разные эти артисты, певцы. И он слушал их, давал какие-то пожертвования. Кришна тоже слушал их, хлопал иногда. И вот такая система была, после по того, как они после коров подоили их, приняли просад, и после ходили на собрание Нанды Махараджа, там выступали различные пандиты, артисты и прочие такие, и певцы, они воспевали славу Кришне Баларама. С Никда Канта и Мадуканта, они родились в Гуралили как Мукунда Дата и Васу Девдата. И их они настолько прекрасно пели, что все, кто слышал, они плакали. Нельзя было просто слушать и ничего не делать. Все плакали. Адваэта Гасай, Шиваспандит, кто нет? когда не пели. Адваэта Гасай, он взял Мукунду к себе на колени и плакал. И все очень любили их. И. На самом деле Мухунда, Мухунда Дата, Читага. он с Читага, он, он происходил. Читага. Это сейчас Бангладеш отъезжал. Раньше была Индия. Пундариквиденитхи, Пундарик Пундарик Пундарик Мухунда, они с, с одной деревни они происходят. И вот они были. Друзья Махапрабу, Махапрабу изучал Вьякарон и тот тоже изучал Вьякарон, грамматику. Тот был более свидетель грамматики, хотя бы, поскольку был чуть старше, когда Махапрабу объяснял Вьякарон, Гуруджи мастер, он, этот его гуру, Engage Mahaprabhu а as Maha a Prabhu, monitor. Как? Monitor, you know? Monitor. In, a, in, a, in a class, mm -hmm. if his master is mm -hmm. going to find That's a masterpiece, very intelligent, then master can ask. You can teach background to them. Гамгадас Пандид. Гамгадас Пандид sitting here. Не mind. You can explain. Because abnormal one-one Sanskrit он, в общем, был старшиной в этом классе, и другим преподавал. И эта санскритская грамматика очень глубока сама по себе, как даже Индра Брама Шангра, они этого не знают, то, что писал Махапрабху и говорил в няя, в логике Махапрабху. Написал книгу, но после того, как один один из друзей хотел какое-то слово посмотреть. А, точнее, они на лодке ехали, и друг хотел попросить, посмотреть, что там Махапабу написал. И вот он прочел несколько строк и начал плакать. тот сказал, что я хотел стать лучшим в, в, в логике. Но я см смотрю, что я не могу сравниться с вами. Махапрабху сказал, хорошо, давай книгу выкину будешь лучше, чем я. И вот он выкинул в Гангу это то, что написал, чтобы не смущать этого ученика. Махапрабу хотел Учить, учить о Кришне, а не о какой-то грам грамматике. И, и вот Муконда Дата, он был одноклассником Махапрабу практически, но Махапрабу он... часто они говорили о лог... с ним о логике. Махапрабу просил ответить. Что-то и потом отпускал его. В это санскритская грамматика, Маккундес сказал. В якорон эти дети могут учить, я буду говорить, чтобы Аланкарию украшение. Аланка это. В вот эти используются для украшения, неподобного орнаментам. хочешь, я отвечу. он такие критические вопросы задавал с отвечал на них. И кто-то увидел, что тот не читает эти Киаланкара, только отвечает, Махапрабху утверждал и опровергал. И тот подумал, что нет никого, кроме Верховного Господа, кто может это всё... Представить в таком великолепном виде в итоге, что случилось, я кратко скажу. Так много тату, которые нужно обсудить, и вот я. И вот однажды махапрабху явил ашта пурпаву, благословил всех, и вот он. В то, в, в, в, в то время Махапрабу давал мил, милость всем, но Махапрабу и вот предны спросили, right? почему yes. ты давал милость всем, кроме своей and матери, а он, он ответил, then, что она совершила скобление неосознанно. Поскольку когда мой старший брат ушел, из... ушел принять, чтобы принять саньясу Шачима, плакала и сказала, что его зовут Адвайта. Ну, а а саньясу от этого Адвайта Гасая. Она сказала, что я думаю, что его зовут не Адвайта, а Адвайта. Хотя она никому не сказала, просто подумала, но Махапрабху сказал, что моя мать совершила оскорбление в адрес лотосных стоп Адвайта. Адвайта начал плакать. Упал без сознания, что Чимас совершил оскорбление наша мать. Адвайта ша она пришла, когда это, это, это было а, без сознания, чем пришла, взяла пыль своего стоп адр... и положила к себе на голову. Это был такой жест ее покаяния. И это божественная любовь, величайшая милость она. В горе, она хотя очень трудно, достижима для, даже для Брама или Шевы, но в лилии Махапрабу он раздавал эту величайшую божественную любовь всем. Даже собаки обретали ее, что, что, что говорить о преданных, даже собаки в той деревне они обрели эту божественную любовь Махапрабу. Насколько, насколько милостив Махапрабу. И понимаете, насколько велик, насколько милости в Махапрабу, даже деревья, кустарники, они обретали милость. Кто, кроме Махапрабу, может даровать такую величайшую милость? Кришна, Он в лесу тоже даже лесные эти рождения получали милость, мы не можем получить. Посмотрите, насколько удачливы были те, кто присутствовали в его... во время Его лил. И поэтому Брама молится обретение такой милости у в форме Курку Он совершает аскезы в одной форме в бады не о в другой форме, в форме кустарника и молится о том, чтобы обрести эту милость. Удов может прийти, это практическое. В Скандапуране говорится, во время харикатхи, когда мы совершаем харикатху киртан, Удов может прийти, давать нас свой и сейчас. Кто-то может видеть, ну, удавал, как мой духов шел Шарпарикам очень медленно, с палочкой. Даже когда ему было за 80, за 90, Бхархимарадж предлагал ему организовать решку какую-то, чтобы хотя бы его везли, но, но все равно ходил пешком и постился все время. Даже воду не пил. бхакти памод пури -махаш. так совершал парень, он считал ее частью Арчаны. И вот он создал Гаватхан Радакунду. И что он там видел, кто знает. Мы слепы, не можем видеть то, что он видел. И вот Махапрабху говорит, я не могу дать милость Мукунде. Почему? Почему? Что случилось? Он так прекрасно спер. поет гиртаны. О, ну, Пабу, пожалуйста, вторую тему – милость, он, ваш преданный, служит Вам, да, служат, но когда Он идет к Майаваде, Он тоже говорит джаевых адрес, и как к Вашнаму приходит, тоже говорит джаево, как о эти карджати иногда... My... <связывая> и, вот эти... и, и, и, и поскольку в Майаваде не верит вечно хламу Махапрабху, поэтому из-за из того, что этот ходит и хвалит их, за их адрес говорит, я никакой милости не могу дать. Ну, предные uh, говорили все же, ну, надо дать ему милость какую-то. Махапрабху сказал, хорошо, через uh, 10 миллионов рождений он получит мою милость. И Мукунда, когда услышал это, он uh, очень обрадовался, что всего лишь 10 миллионов жизней, и я обрету милость Махапрабху и начал искренне танцевать от радости, что всего лишь... 10 миллионов рождений до да, милости, Махапрабху, А мы столь нетерпеливы, что даже 10 минут не можем потерпеть. И Махапрабу подум... спросил, почему он радуется. А мы сказали, что он ну, слышал, что через 10 миллионов рождений он обретет милость, и поэтому он необычайно рад. И Махапрабу сказал, что позвали его. Я тут сказал, что я под все душа, не могу прийти к Махапрабу, начал плакать. Махапрабу сказал все. Иди, я дарую тебе свою милость, как вы сказали, что через десять миллионов рождений, но из-за твоей огромной веры эти все 10 миллионов рождений уже прошли, мы не можем поверить. Так много примеров. И, и вот в Кедранатхе один старый человек с огромной верой хотел видеть Кедрнатка, но когда эти ворота были закрыты, он вечером пришел, когда уже закрыли, ворота были, двери храма, следующий, через год, на день их сказали, приходите, а увидите, тот начал плакать, упал без сознания буквально на Пару минут опоздал, а Пуджари бессердечный закрыл и ушел. Сказал, что правило вот такое поэтому ждите следующего года. И когда этот человек пришел в сознание, он увидел множество людей, приходят, чтобы увидеть Кедранатха. Он встретился с тем же Пуджари, и сказал, что вы в следующем году откроете ворота, почему сейчас пришли. Я через год пришел, как год прошел, поскольку он был подлинный преданный Кедарнатха, и время вот кедранатха. А, и так подвинул время для него, и тот смог обрести Дашан Кедарнатха. Если Шангарата может делать, то есть сочетание махапабу тоже таким образом, по милости Махапрабху, эти 10 минут в рождении, благодаря его твердой вере они прошли за секунды. И Мухунда Дата сказал, Гададхар Пандиту, пойдем со мной. Я покажу тебе Вашнаву. Хочешь увидеть настоящего Вашнава? Да, Вайшнава Дашан, даже лучше, чем Бхагавад Даршан. See? И вот они пошли посмотреть на Пундарика Виединитхи. А Пундарика он лежал на белоснежной кровати, которая была цветом подобно молоку, на дорогой подушке и жевал листы бетели, плевал их куда-то. И волосы были умощены ароматным маслом, одет в дорогую одежду. На нем были золотые цепи. И вот Гададхава пришел и за что это. Ты сказал, this что мы придем на Даршан к Вашнаву. Но ты сказал, что это один из величайших Вашнавов. Поскольку Гададхава был полностью отвлечен ah, с самого детства и подумал, что что-то за Вашнав, так uh, как это uh, возможно, uh, какой то наслаждение. И вот только в уме он так подумал, он как бы вслух не сказал, просто подумал, что это такое. Но это было оскорбительно в адрес Кундурики в Единидхе. Кунду Много людей, они превратно понимали сила Прохопады. Отреченность Шилы Прохопады, она была ничем не меньше, чем отреченность Горги Шорда с Бабы Глупые люди не замечали этого. Отреченность Шила Бахиона такого была не меньше, чем Горги Шорда с Бабы Внешне Нижнем... иногда можно было наблюдать, что он сидит в какой-то комнате, хорошо обставленный, аристократичный <свышен> образ жизни ведет, но люди хотят постоянно находить недостатки в чем-то из-за того, что видят, какими своими материальными глазами Гарадхападит. Он необычный человек, он Радхарани, но совершил такую ошибку, чтобы дать нам пример, и куда-то понял что тут не верит, что это великий Вячеслав. И вот он произнес эту шлоку. И вот он произнес эту шлоку, и пундрик в Его переполнили чувства прямо, о, Кришна! он начал вызывать Кришну. Он разорвал одежду на своей груди. You know? Very All were gone. Hold on, разбросал свою цепь золотые начал кататься uh -huh. в на полу куда mm -hmm. золотая чашка для сплюва куда то улетела uh -huh. uh -huh. подушка когда подумал, что да, я совершил великую ошибку и не смог узнать такого великого вещнава, во всей браманде таких вещнов не найти он. И вот когда решил принять прибежище у него, чтобы в знак прощения, я кратко об этом расскажу. И еще а хочу а рассказать о Шидаре, Шидар про Шидаре. Mm -hmm. И когда-то mm -hmm. более подробно расскажу о mm Пандраикведените, -hmm. сейчас времени мало. Шидар, И вот этот Шидар внешне, у него ничего пирог. не было. Просто жил как нищий. Mm -hmm. Каждый день mm -hmm. утром mm -hmm. он приходил mm -hmm. с цветами бананов. Mm -hmm. <свес> Он не мог готовить. Но сейчас мало кто готовит эти <свес> цветы бананов, их надо <свес> слишком много времени <свес> чистить. <свес> <свес> много вознес с этими цветами бананов, <свес> поэтому редко кто готовит. Вот моя мама, моя мать, она готовила их. Они очень вкусные, но... Много мароки с ними. Слишком много времени нужно их чистить, отделять, готовить. И вот суть в том, он санкитан не стал и с утра. In I like to take very nice. вот, вот он продавал листья бананов на рынке, в качестве этих тарелок, и там эти, uh, продавал зеленые бананы, стебли бананов и, okay, white и ли, ли, листья бананов. И также вот, В общем, эти стебли бананов вкусные и полезные. In a, in a вот здесь зеленые I бананы, они тоже полезные, когда готовят. So, see, И вот, смотрите, там Махапрабху пошел на рынок сидар, сюда, почему эти бананы. Тут сказал, сказал за полцены могу apple. их забрать. И это сказал, и, что не могу за полцены тебе отдать. Так, Джошуа? Дешевле уж никак не могу. Нет, давай. Да, за полцены Махапрабху говорил. И Махапрабху он взял цветок банана, а сюда не хотел отдавать. Вот Сидар, как ты смеешь, я Браман. А ты... «Забираешь у меня эти цветы бананов, что делать? Я браман, я очень беден, и так дешево продаю, куда дешевле, ты еще хочешь за бесценных все это забрать». И вот они каждый день так спорили, что делать с этими деньгами, я продам половину из этих денег я использую на Ганга половину на себя драчивает. Ты Where поклоняешься Ганге? Откуда Ганга приходит? Ганга – моя дочь. ты, Браман, как ты смеешь такое говорить? Ты шутишь с Гангой? Ты не веришь, Ганга – моя дочь. Тут возгнивался. Ты не знаешь, кто я. Ты – бабан. Не приходи ко, ко, не ко мне, почему? Смотри, сколько продавцов yeah, тут зачем ты ко I мне приходишь, за бесценок пытаешься все забрать. Нет, я буду тебя брать. И вот каждый день они так спорили, и Махапрабху сказал, однажды ты узнаешь, кто я. Hey. Однажды Махапрабху со всей санкиртаны пришел в the... дом the... этого Сидара. Он был очень беден, даже не было емкости для воды целой. Но он никогда не думал, что он беден. Махапабху смеялся. Зачем ты поклоняешься Кришне, что толку? Смотри, вон они поклоняются Шангару Пававати. Очень богатые. сказал не говори так. Attribute. Вот, Махапрабху, я ем мне достаточно этого. И вот эта шлока, с которой начал. И вот Сидар Махапрабху, Сказал, что очень хочу пить, напои меня, имени. воды нет, даже нету это емкости для воды, но она дырявая, и поэтому неудобно тебе давать дырявую емкость, а другой нету, Махаправу. Взял, взял эту емкость, зачеркнул воду, сказал, нет, я все равно буду, попью, поскольку очень хочется. И вот в шастра говорится, Махапабу, когда Судама Випра пришел к Кришне и принес в качестве подаяния дробленый рис, но Махапабу с великой радостью с великой радостью принял это. Но когда какой-то другой человек хотел накормить Кришну в золотой тарелки, то Кришна ничего не принял поскольку Кришна принимает преданность в наши чувства. И вот однажды Махапрабху явил свою сварупу, сидя на алтаре, и вот он взял салаграммы, сел вместе с ними на алтарь, провел такую форму. И в итоге Махапрабху сказал, идите в дом Сидара, позовите его, тот, кому он поклоняется, ради кого он совершает санкиртаны, аскезы, он может увидеть меня. И, все. и вот вечером было уже, ночь практически была предана, позвали его, тот совершал санкиртаны громко в своей комнате. Деревенские люди говорили, что он глупец. И за то, что голоден, голоден, Киртоны поет, лучше пошел, сработал что-то, ризы купил. мешает нам спать только тут и поет, что это. И вот все преданные пошли, Махапаву послал. Махаскар сказали, что Махапрабху зовет его, но тот громко пел а киртан с караталами и не слышал его. В общем, звали, звали, сказали, открывать дверь, кто зовет, сказали, что Махапрабху, и вот он открыл дверь и под лунным светом сказал, что вы все здесь ночью, что вы делаете? Махапрабху зовет вас, да, пойдемте с нами, ты увидишь Сварупу. «Господа, ком, к адека, Которому вы поклоняетесь, вы видите его сварупу». И услышав это, тот расплакался и пошел, и вот привели его к Махапрабу, Махапрабху сказал сейчас, Сидар, и ты думал, что я шутил с тобой, что Ганга, Гангана исходит из моих лотосных стоп, она моя дочь, но ты думал, что я шутник. Смотри, даже Брахма, Шанкар, они не могут видеть эту сварупу, которую я покажу тебе. Бхагаван Кришна, он также он показал свою форму Вишварупа Дуриотхани, но мы не знаем об этом. Однажды Бхагавадший Кришна показал свою Вишварупу, Вселенскую форму. Тот хотел поймать и арестовать Кришну, но даже увидев такую вселенскую форму, он это ничего не понял. Много, множество из нас после того, как они встречаются с чистыми преданными, они и то like не понимают и сейчас времени мало Шидар обрел милость Махапрабху также я много обрел и это с которого начал я хочу объяснить ее. значение этой шлоки очень глубоко Парикшит Махарадж спрашивает, Шукада Госва Годы, как это возможно, что те, кто поклоняются Верховному Господу, владельцу бесчисленных, миров, как они становятся очень бедны, а те, кто поклоняется гонопати, Шанкару, Долге. Они so? очень богаты, почему так? Не должно же быть так. Почему такая несправедливость, что ты с вами начал говорить, что ты думаешь? Вот царь, что Are ты думаешь? Преданы никогда не бедные, Это выглядит может быть внешне. Они не бедные, они очень богатые. Они богатейшие. Во всей Вселенной, like anything, если get, они могут что-то обрести, они обретут нашу радость служить им. Шукадев Шук Господь с вами говорит, «Харир хи ниргону шакшат». Вот я вкратце объясню эту слову «Хари парад паракилишо». Хари он за пределами этого материального мира. Хари, он не находится под влиянием Саттва Раджа и Тамагуна. Хари, он за пределами этого мира. Он вайкун он созерцает все со стороны. Он Параматма, пребывающая в каждом сердце, мы не можем его видеть и найти, но он видит нас в Савадрику падэшта, дживатма, души в сложным эгане. не могут понять, что параматма внутри их сердца, у значит, вот этот ну, термин «завтра» объясню. I, I, I то, что завтра день явления Семананды Прабу. И вот это все значит, что Хари, он за пределами всей этой материальной ограниченности, он ниргун. Если вы хотите поклоняться Ему, вы должны преодолеть все эти ограничения материального мира. Если вы хотите поклоняться Хари, первая ошибку, которую вы совершаете, вы думаете, что Хари, он материален, как и вы, чтобы поклоняться Хари. Поклоняться Чистым Гуру Чтобы служить, им нужно возвыситься до их уровня хотя бы. В обусловленном состоянии мы не можем служить, мы можем пытаться что-то делать, тренироваться, но когда мы преодолеем все эти материальные ограничения и предрассудки, то тогда только сможем служить по-настоящему. В этом году очень жарко. I so Панихати был праздник от жары некоторые люди. Потеряли сознание, умерли из-за такой жары, В больницу попали, там померли. В, это, в этот год очень жарко. Нужно быстро принимать решение, что случится. Проблема большая. Лучше переждать. Если едете на праздник, лучше издалека посмотреть.